Всем привет от команды Surferner. Хорошая новость для тех, кто уже зарабатывает или хочет зарабатывать на партнерской программе Surferner. Рекламировать вашу реферальную ссылку станет еще проще с обновленным разделом рекламные материалы. Мы упаковали рекламные материалы в отдельные блоки, которые назвали тематики. Тематика несет в себе конкретное предложение для потенциального клиента. Например, участникам MLM-проектов нужны рефералы, а в Surferner собрана аудитория людей, которым интересен заработок. Соответственно, в тематике «Быстрый набор рефералов любые проекты» собраны все рекламные материалы, направленные на привлечение участников MLM-проектов. Здесь мы кратенько описываем суть тематики, кому предлагать данную возможность. Здесь ваша реферальная ссылка которая ведет потенциального клиента на специальный лендинг-пейдж. Ее легко скопировать или кликом по глазику можно посмотреть этот лендинг-пейдж. То есть, зайдя на этот сайт, потенциальный клиент, зарегистрировавшись на сайте, он попадает в вашу партнерскую структуру Surferner, и вы будете получать до 10% от его расходов на рекламу. И также вы можете, кликнув по этой иконке, поделиться своей ссылкой, в соцсетях или мессенджерах. Перейдите по этой ссылке для того, чтобы использовать рекламные материалы вместе со своей реферальной ссылкой. Скачивайте комплекты баннеров, скачивайте видеоролики вместе с обложками, загружайте их на YouTube, добавляйте в описание свою реферальную ссылку, используйте готовые рекламные тексты. Все это можно комбинировать и размещать в социальных сетях и рекламировать на различных рекламных площадках. Далее у нас по плану разработка серии обучающих видео о том, как использовать эти рекламные материалы. Следите за новостями, заходите в раздел, рекламируйте свои реферальные ссылки, привлекайте новых партнеров и зарабатывайте вместе с нами.